Здарова бандиты, с вами Панда. Очень много вопросов на тему монетизации канала, партнерской программы, вот этой всей темы заработка на YouTube, непосредственно заработка с YouTube. Я хотел бы показать вам статистику, статистику, которая заставит вас задуматься. Итак, это статистика реального канала, который просматривает 5 миллионов, 5 миллионов просмотров, который имеет. Не 5 миллионов человек, конечно, потому что просмотры там повторяются, да? 5 миллионов просмотров он имеет в месяц он зарабатывает вот такую сумму. По договору я не могу политику канал, канала, как бы не суть, да, просто есть вот такая статистика. То есть он зарабатывает с YouTube 834 доллара. Давайте подумаем, вообще нормальные деньги или нет. А курс, ну давайте на болтинник, да, примерно, то есть там я не знаю, 50, 51 на какой на 51 какой-то такой а 42 тысячи рублей в месяц. Вот, сейчас у многих, наверное, слюна просто потекла, но есть один маленький нюанс, малюсенький нюанс очень сложно очень сложно набить 5 миллионов просмотров в месяц то есть каждый месяц изо дня в день и иметь там 200 тысяч просмотров это не очень просто особенно с нуля и 42 тысячи поверьте мне это не такая большая сумма за 5 миллионов просмотров а давайте посмотрим по видео тут еще проще будет смотреть видео набрало 100 тысяч просмотров автор получил с него 10 долларов то есть 100 тысяч просмотров видео с которого автор заработал 500 500 там 500 рублей чуть больше 500 рублей с видео то есть когда ты понимаешь что 500 рублей с видео немножко ну планочка ставится на место. Я просто к вам, к примеру, скажу, мы работали как-то с копирайтером с хорошим, который пишет книги, пишет хорошие тексты бесплатно, а потом говорим, а потом он говорит, ребят, вы там те рекламу размещать, вы не могли бы мне платить? Я говорю, сколько? Он говорит, ну у меня 1000 символов стоит 100 рублей. Так вот на один видос примерно 500 рублей только на текст уходит, если это более-менее нормальный текст и не очень большой, то есть 5000 символов не такой уж большой. А нанимал я монтажер у меня сейчас работает монтажер, он хочет брать за монтаж 500 рублей. 5 минут монтажа неплохого, хорошего нарезки, по-разному может стоить, он хочет брать 500 рублей. Допустим, у вас на YouTube работает команда. У меня иногда бывает, что видос делается не одним мной, а командой на одном из моих каналов. 500 рублей текст, 500 рублей видеоряд, это очень дешевый видеоряд, простой монтаж. И допустим, диктор стоит 200 рублей, ну, условно. Это, это, вот, это, это, это адекватный рынку цены, причем это как бы еще даже заниженные цены для не очень крутого контента. А, имеем 1200, и тут имеем 500 рублей. Ну это смешно, понимаете? То есть YouTube-партнерка а, приносит очень мало. Просто потому, что вот здесь вы видите 42 тысячи рублей, вы думаете, М -м, ну типа неплохо, 42 тысячи рублей в месяц. Но реально это очень-очень мало. Потому что 5 миллионов просмотров в месяц, повторюсь, это, это нужно вывозить. Это не вывести быстро. Даже если сейчас вложить в рекламу много, быстро, 5 миллионов просмотров в месяц, стабильных. Это тяжело. Это реально но это тяжело. YouTube платит очень мало. То есть ну в России, вы сами видите, 100 тысяч просмотров, пожалуйста, вот вам, ну вот, вот 20 долларов, это повезло здесь. То есть 1000 рублей с ролика, который 100 тысяч человек посмотрело. Я просто могу привести пример. Мы рекламируем наш магазин, к, к примеру. У нас э, с рекламы в начале ролика, которую посмотрела... 50 тысяч человек, то есть даже не 150 тысяч человек, может заказов прийти на 200 тысяч рублей. Вот. По-разному бывает, но вот были как бы такие кейсы, что даже вот так, даже такие суммы приходили. То есть, конечно, зависит от ниши, да, от всего, от подачи, но как бы это реальная цифра. 50 тысяч человек, как бы, в конце концов, 200 тысяч рублей это по 4 рубля с человека. Не так много. Ну там, по 5000 человек, по 40 рублей. Ну, 200. 000, ну, реально. YouTube за это платит 20 баксов, пожалуйста. Вот. Поэтому я бы не цеплялся, партнерки YouTube. Есть еще важная статистика в России. Есть такая вещь, от блок. Я никогда его не ставлю и вам не советую, потому что он ну, выключает рекламу на YouTube. Вообще везде. Ну, это, конечно, круто. Это для вас. Я когда был создателем сайтов, я ненавидел этот, этот, этот блок. И теперь ненавижу его на YouTube. Знаете почему? Смотрите. Из вот этих вот наших 5 миллионов 600 тысяч просмотров, вот они, у нас коммерческих просмотров, коммерческих. Миллион семьсот. Спасибо Эдблоку, блоку, спасибо маме, спасибо всем. То есть у нас, ну, условно, да, каждый третий, каждый третий просмотр коммерческий. То есть два других просмотра, да? То есть одна, ну, каждый третий, одна треть. Два других просмотра, это просто просмотры в никуда. Просмотры, которые не приносят нам ничего. То есть мы снимаем для людей контент, это не приносит нам ничего. И в итоге цена за 1000 показов меньше бакса. То есть тысячу человек посмотрело 40 рублей. Ребят, а если у вас тысячу человек посмотрело, я готов там 100 рублей заплатить за рекламу почти чего угодно, если посмотрит тысяча человек, потому что это выгодно. С 1000 человек при правильной подаче можно 100 рублей выключить достать легко youtube там платит полтос говорит спасибо за просмотр а, там ну тысяча показов 054 ну, просто смешно просто смешно вот поэтому я бы не цеплялся к партнерке youtube сейчас а, типа безрадостно скажите панда типа безрадостно а какое что делать какие принять э, какие, какие меры да как заработать на youtube окей есть условно Условно несколько вариантов. Так вот YouTube будет. Я плохо рисую, хрен с ним. А, люблю порисовать. Ютубчик, YouTube, YouTube, YouTube блогер. Нарисую такого чудака. Это вот YouTube блогер наш. Это вы, я, это я, хорошо? Вам не нравится рисунка, Это я. Вот. Какие варианты у меня есть заработать, если у меня есть трафик? Важно, чтобы у меня был трафик. Важно, чтобы смотрели. То есть важно, чтобы у меня была аудитория. Аудитория, аудитория равно трафик. Да? Трафик равно э -э пользователи, пользователи, трафик, аудитория как угодно. Просмотры, просмотры, люди, которые смотрят, которые готовы платить. Понятно. Что имеем? Как можем заработать? Донат. В России работает очень плохо. Я большой поклонник модели доната, который называется 10 рублей. Вот. Я ее продвигаю всячески. Это моя идея. Я считаю, что если каждый подписчик, ну это как бы да, все, ну много кто об этом говорил, но я эту идею прям вообще двигаю. Если каждый подписчик кинет тебе 1 рубль, а если кинет 10 рублей, ты просто в, в деньгах утонешь. У меня 5 миллионов просмотров, э, там 200 тысяч подписчиков, даже у, учитывая, что там кто-то отвалился, кто-то старый подписчик, новый, ну там 60 тысяч просмотров на видео в среднем. То есть представляешь, 60 тысяч аудитории, да, кидает мне завтра, завтра по рублю в месяц, по рублю. А если по 2 рубля? А если... Давай, давай по 10 рублей, да? По 10 рублей. Мои любимые 10 рублей. 10 рублей. Я получаю 600 тысяч рублей. Чистыми. Внимание, вопрос. При 600 тысяч рублей мне нужно пиарить items Expert, Понимаешь, там э, Dota Happy, там и что-то еще. Какие-то магазины вообще. Какую-то ерунду. То, что мне не нравится. Нет. Никаких вопросов. Ну, свой магазин еще ладно пиарить. Он хотя бы честный. Но речь не о нем. Вот, э, донат. Ну, в России работает плохо. У нас работает как? У нас есть топ-донатеры, чуваки богатые, которые там готовы тысячу кинуть, две тысячи. И есть чуваки, которые никогда в жизни ничего не знают, никогда. То есть, э, у них порог там, 10 рублей никогда не кинут. Ты им кучу плюшек предлагаешь поиграть с тобой еще что-то, 10 рублей, все, их жаба дают. Они говорят, все, я ухожу, отписываюсь, 10 рублей не могу заплатить. Или есть донатеры, которые, да, ну, их мало, такие меценаты. Бывают такие, ребята. Вот, вторая модель. Э, более реальная реклама. Реклама не YouTube. Реклама напрямую напишу. Реклама напрямую может много приносить. Напрямую. То есть напрямую ты продаешь человеку ВКонтакте. Делаешь прайс-лист, как у меня. Очень хороший прайс-лист у меня. Очень хороший. Мало у кого такой есть. Полю тему. Делайте такой. Могу помочь сделать такой прайс-лист. Недорого. Обращайтесь. А, реклама напрямую. Очень много приносит. Бешеные бабки, если умеете находить рекламодателей, умеете продавать, тоже вопрос как бы такой, нужно уметь, Ну, тем не менее реальная вещь, да? И третий способ, свои сервисы, услуги, услуги, услуги, свои напишу, услуги. Бустите аккаунты в доте, снимаете видео, продаете буст аккаунтов, стрижете собак, делайте красивые стрижки собакам. Продаете свои услуги где-то еще. То есть, э, поскольку монетизация YouTube схлопывается в России. В мире нет, в России схлопнулась уже давно. Я вам показал пример реально. Но ну это копеечные деньги. Это копеечные деньги. А на маленьких каналах, которых 200 тысяч просмотров они вывозят, они, понимаешь, они никогда денег не заработают. Это смешные деньги будут, наши Они там будут 20 долларов своих считать. А есть группа моей партнерки. Я, я смотрю, что там люди пишут, просто страшно. Там каналы по 300 тысяч просмотров, там по, 2, по, по, 10, по, по 100 тысяч просмотров, по 200 копеечные. И сидят там свои доллары, 2-3 доллара, вот это считают, переберет, когда выплата. Понимаешь, когда выплата, это какая разница, что 3 доллара, что решит. Вот. Продавать свои услуги можно очень круто. Есть знакомые строители, реально 2000 просмотров на ролики максимум. В основном там 100-200 просмотров нифига нет, но по городу ездят, их все знают, кидают свои видосы, всем нравятся, находят клиентов через YouTube. Пожалуйста. но ну, и такие есть для крупных городов, конечно. Маленьких хуже будет работать. С другой страны, маленьких конкуренции нет. Вот, поэтому свои услуги через YouTube или реклама напрямую. Два варианта у вас остается. В принципе, на этом заработать можно, а я на этом, в общем-то, и зарабатываю. В основном реклама напрямую, но есть как бы и услуги. Такие дела. Спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайк, если понравилось это видео, задавайте вопросы по YouTube. Удачи вам.